номер 21. Команда КВН «Полегче». Встречаем! Добрый вечер, друзья! На сцене команды КВН? А вы нет! А за год мы подрослели. Да, твой пушок под носом говорит об этом. Виолет, ты ч ⁇ такая дерзкая? А. А. Да, актуальность это ваше второе имя. Все, Виолет, ты нарвалась. Что ты мне сделаешь? Встречайте моя близняшка Настя. Genius. Да что она нам сделает? Слышь, Пендель, заткнись. Виолетта, ты че, вообще неадекватная? А -а -а -а, Настя, спой мне песенку, которую на мама поет. Хоп, мусорок, не шей нам. Срок машинка Зингера иголочку сломала всех понятых полу. Так что? Ладно, команда говорит, полегче, абрикадавра! абрикадавра. недавнего обновления ВКонтакте музыку можно прослушивать всего лишь час. И в связи с этим номер. Случай в Багульминском клубе. Все, ребят, час закончился. Есть у кого-нибудь телефон? Итак, представьте, драка лысых девушек. Уф, ладно, давай на этом же месте через год встретимся. Может быть тогда волосы отрастут. Очень пафосная девушка, у которой нет денег. Здравствуйте, можно мне лимона талису? Какой? Махита А сейчас мы вам представим фразы, которые вы точно никогда не услышите от учителей Иванов лох Вы чего не разговариваете? Вы же подрюшки! Звонок для учеников. Идите отсюда. Вы все такие красивые, кроме тебя. Ты урод! Иванов, айда вместе твикс, похаваем. От кого воняет? Иванов, черт! Все, друзья, урок закончен. Раунд!